Да, пришло. <звучит> Рыка, дерулись, влево. Слева три. Понял. Один ползай справа, слева два человека живых. На левом планке двое. Один на левом остался. На коленях сидит. Один на левом планке. Дергается, встает. Готовит ПГ, по-моему. Ползай, что-то ковыряется. Наблюдаешь? Наблюдаем. Справа третий. Слева один ходит, потерянный ходит. Помогает раненому, слева, по левой фланге. Да, есть, есть. Справа один залег, уползает, второй крайний. Уползает, залег.